для чего стоит приходить в стен маркетинг вы знаете ответ на этот вопрос у каждого свой основная проблема у многих людей это вообще в выборе деятельности которой они будут заниматься и очень много деятельности которая нам не нравится многие люди выбирают работу потому что так получилось и так получилось что они оказались в МВД, так получилось, что они оказались работать на почте, так получилось, что кто-то остался без работы, освоил только компьютерные игры, так получилось в жизни, что вот так получилось. Вы Знаете, сказать, что сетево-маркетинг – это сфера, в которой все легко дается, ну, наверное, это неправда. Это, мягко сказать, неправда. В любом деле, для того, чтобы хорошо зарабатывать, нужно пахать. Нужно пахать, нужно делать много действий, не обязательно тяжелых. да, то есть, Например, на каменоломне там, или э, работе с углем, там, быть шахтером гораздо тяжелее, если мы хотим там преуспеть. Вот. Другой вопрос, что успех в разной области дает разные плоды. Вот. И, а преуспеть нужны одинаковые усилия, чтобы быть лучшим сапожником, нужны такие же усилия, как стать лучшим сетевиком. Одинаковые. Просто Единственное, чтобы стать топовым сетевиком, может быть, требуется чуть-чуть больше работы до мышления. Поэтому тут очень важный момент понять, что если вы хотите преуспеть, вам однозначно придется много поработать а, и вы преуспеете. Просто есть разные виды бонусов, которые есть в многоуровневом маркетинге. Если вы преуспеете в МВД, у вас будут Бонусы, которые присущи сотрудникам МВД. Ну, соответственно говоря, и минусы, такие же, которые присущи сотрудникам МВД. Да? То есть это не выезды за рубеж и так далее, и так далее, да, да это хорошие зарплаты, премии, статус, звание, погоны и так далее, и так далее. Среди определенной узкой категории людей. Это окружение, которое, вас, которое вам нравится или не нравится, оно будет вас окружать, в какой бы работой вы ни занимались. Если вы хотите работать с обувью, то вы станете лучшим специалистом в обуви и будете, соответственно, дышать обувью, в большей степени у вас будет дома обувь, у вас будет постоянно ремонтироваться обувь, вы будете постоянно шить обувь, вы постоянно будете нюхать обувь, да, То есть, если вы хотите стать лучшим водителем, лучшим таксистом, да, может быть, некоторые стали случайно таким, и вы будете, соответственно, кого-то возить за деньги, которые готов заплатить рынок за вашу работу либо придется там как-то там махинировать. Понимаете, что для того, чтобы преуспеть в любом деле, нужно пахать. Чтобы много зарабатывать в такси, нужно пахать. Чтобы много зарабатывать в ремонте автомобилей, нужно пахать или воровать. Да? Ну, вот, соответственно, в других областях точно так же. Да? То есть у кого в плане этики э, все в порядке, они не рвутся э, брать чужое, потому что знают, что заберут. Они не рвутся, в общем-то, и воровать. И эти люди э, понимают, что нужно, чтобы зарабатывать, нужно... Много работать. Я об этом уже и говорю: что для того, чтобы в сетевом маркетинге э, заработать денег, нужно много провести деловых встреч, нужно много людей пригласить в дело, нужно многим людям предложить продукт, нужно э, большому количеству людей дать информацию и от большого количества людей получить отказы. И это неизбежно точно так же, как и неизбежно нанюхаться огромного количества вонючей обуви, пока вы не станете профессиональным сапожником и не будете выбирать себе клиентов настолько, что вы не каждую обувь будете брать не от каждого человека, не от каждой частоты и так далее, и так далее. то есть для того, чтобы выбирать категорию людей, вам нужно для начала провести огромное количество, ну можно сказать, грязной работы. И а, в любом деле так. Другой вопрос, что разные бонусы за успех в каждом деле. Если вы станете лучшим дзюдоистом, чемпионом мира по дзюдо, у вас будет титул, звание, погоны. Вопрос, какое количество денег это вам даст на всю оставшуюся жизнь и какое здоровье вам это даст на всю оставшуюся жизнь. Это, это сильно поврежденный позвоночник, это поврежденные суставы, это постоянные боли это, и так далее. И так и далее. Очень много моментов с успехом к вам придет. Если вы станете лучшим адвокатом, у вас будет огромное количество клиентов, большие суммы денег проходить через вас, важные дела, но вы не сможете оторваться с, со своей работы, потому что у вас будет огромное количество дел. Точно так же, когда вы будете заниматься недвижимостью. Много денег, но мало времени. И так в любом деле. В многоуровневом маркетинге есть небольшое отличие в бонусах, которые получают сетевики. Сетевики, которые преуспели, они заняты в основном только выходные, потому что только выходные мы проводим семинары. Мы приезжаем в регион, в какой-то проводим семинары, то мы можем отказаться не проводить этот семинар, потому что всегда есть люди, которые прочитают семинар и делают это не хуже. Вот. Деньги, которые мы получаем, мы получаем их ежемесячно, независимо от того, сколько работы мы проделали. Если мы говорим о нормальном сетевике, нормальной компании. Отношения, которые мы выстраиваем, мы выбираем людей, категорию людей, с которыми мы вообще строим эти отношения. Соответственно, мы выбираем людей в команду, с которыми нам комфортно или некомфортно. Если мы набрали некомфортных людей, то мы можем просто прекратить с ними отношения, они будут продолжать двигаться дальше сами в системе, потому что система им сама выгодна, в общем-то, и без нас. Поэтому у сетевика есть основные бонусы свободное время, да, оплаченное деньгами, причем оплаченное хорошо, если мы преуспели. Второе это путешествие, то есть нам выгодно путешествовать, потому что мы показывая свой стиль жизни, привлекаем на этот стиль жизни большее количество людей. При этом нам не только выгодно путешествовать, нам выгоднее становиться более разносторонним, более знающим, более отдохнувшим, более вдохновленным человеком. То есть это нам выгодно по работе, нам выгодно ездить на хороших машинах, на новых машинах, потому что это показатель э, того как будет жить наша организация чуть позже поэтому мы по сути рекламируем хороший стиль жизни и а, нам выгодно понтоваться, грубо говоря, пусть не дорогущими машинами, но хорошими машинами, чтобы а, наши люди приходили в нашу сферу деятельности и точно так же преуспевая а, как бы рассказывали об этом стиле жизни а, дальше. То есть нам выгодно хвастаться своими достижениями, в отличие от того, как невыгодно хвастаться своими достижениями в других сферах деятельности. Например, если человек, работающий в правоохранительных органах похвастается, что он купил Lamborghini, возможно, его а, закроют. Да? Потому что-потому что, потому что, потому что да? а, в систему маркетинге абсолютное исключение. Следующий момент это качество отношений, которое нас окружает. Это неконкурентные отношения вокруг. Да, согласен, это зависит от маркетинг-плана. Есть маркетинг-планы, которые выстраивают конкурентные взаимоотношения между людьми. Можно даже сказать, иногда карсиные, но все равно эти отношения на порядок лучше по качеству, чем во многих других сферах деятельности. Когда а, люди с вами организовывают банкеты только для того, чтобы от вас что-то поиметь, когда люди с вами встречаются только для того, чтобы от вас чего-то добиться, когда люди вам улыбаются только для того, чтобы вы их там не скинули с карьерной лестницы и помогали им продвигаться дальше. То есть очень много бонусов в MLM, которых вот просто нет в другой сфере, потому что здесь я общаюсь с людьми вообще с других сетевых компаний, по сути конкурирующих, это мои друзья. Мне приятно прийти к ним в дом, мне приятно пить у них чай, общаться с ними, проводить вместе время. То есть мы не ищемся, как друг друга ткнуть, каким шилом в какой бок. Нам очень комфортно общаться вместе, мы развиваемся вместе общаясь. То есть в других сферах деятельности конкуренты редко так сильно общаются, как это происходит в МЛМ. То есть это потрясающие бонусы, которых вообще нет в другом виде деятельности, потому что в большей степени Многие виды деятельности, они конкурентные и многие инфобизнесмены хвастаются тем, что вот у них доход на автопилоте Ничего подобного. Для того, чтобы инфобизнесмену получать свой доход, им нужно плясать перед камерой. Им нужно постоянно плясать перед камерой, им нужно постоянно что-то вещать, им нужно вести тренинги, собирать людей, платить команде, для того чтобы команда собирала клиентов на новый тренинг. Это не сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг это сетевой маркетинг. Это когда вы создали сеть, она тратит деньги на хорошие, нужные ежемесячные продукты. Когда эта сеть в той стране, где вы живете, например, если у вас там мало денег, например, да, там низко, низкооплачиваемая зарплата и так далее в стране в целом, да, то вы работаете с той категории товаров, которые способны купить рынок. Если вы работаете с другой категории товаров, то у вас разовые продажи, если вы работаете с нормальной компанией, ваш ежемесячный доход и люди даже с маленьким достатком могут себе позволить купить ваши товары, чувствовать себя с ними лучше, быть более довольными и вы получаете годами доходы и просто правильно сами распоряжаетесь деньгами. При этом вы не содержите какие-то склады, не покупаете помещения для того, чтобы их, в общем-то, там как-то использовать затарить продуктом, нанять персонал. Вы просто как сетевик получаете процент от объема. По сути, мы, сетевики, имеем особый договор с компанией, крупная компания, которая хочет на рынок продвинуть продукт. Мы создаем сеть клиентов и партнеров, которые этот продукт продвигают и покупают, и мы по особому договору получаем процент от оптовой покупки ежемесячной себе со всего объема. По сути, это оптовая компания, просто без капитала вложения денег. И в этом фишка в том, что чем больше мы развиваем свой бизнес, чем больше наши люди зарабатывают, тем больше нас признают, считают уважаемыми, интересными людьми, и тем больше мы зарабатываем денег. При этом количество работы не растет. Это очень важный момент. Это потрясающие бонусы, которые есть в сетевом маркетинге. И Основным, я самым важным считаю, это все-таки качество людей, которые нас окружают. Качество людей, с которыми приятно общаться, которых хочется уважать, которых приятно видеть, которых уважаешь не только за статус, а за то, какие они как люди, за то, как они общаются, за то, что они знают, за то, насколько они открытые, зато насколько они честные, не настолько не, не то, как, как они играют, а то, как они себя ведут в жизни. На самом деле, это потрясающий бизнес, и если вы сомневаетесь приходить в этот бизнес или не приходить, однозначно приходите, попробуйте, если вы чувствуете, что ваша компания там, дурная, попробуйте себя в другой компании, ничего страшного. Бывает так, что компании бывают, ну как говорится, компании, Бывает, это нормально. То есть, как говорится, если у вас был первый пациент, Поцелуй – это не значит, что вы на этом человеке женитесь. Это действительно факт в современной жизни. Мы ушли с того времени, когда человек женился на, на том, кого, с кем был первый поцелуй давно это время кануло в никуда. Поэтому если вы смотрите на рынок, обязательно попробуйте себя в системном маркетинге, обязательно себя а, попробуйте в личностном росте, в том, чтобы заниматься холодными контактами, в том, чтобы проводить встречи, в том, чтобы посетить семинар сетевой компании, в том, чтобы а, пообщаться с интересным лидером, попасть на тренинг, прочитать а, книгу интересную по сетевому маркетингу, взять новый взгляд, а, стать более интересным собеседником. В этом бизнесе вы можете это получить, и это будут бонусы помимо денег. Вы будете просто в шоке, если окажетесь в этом бизнесе и просто в нем останетесь.